Красиво блин! Открыли тебе круто! Папа, сейчас пойдем по Да, я сейчас в помоне Папа, Папа взял мой круг. Взял, взял. Взял, взял папа круг, не переживай. И мой взяли, папа. А, Взя, взял, взял. Фух, наконец-то мы добрались. Мы в горах, 770 метров над уровнем моря показывает компас. Значит, здесь мы оставляем машину, это стоянка для машин, машин очень много. И пешком идем вниз 2 километра. С детьми это будет весело, но ничего, мы предупреждали их. Пуск очень крутой, но мы решили сократить немножко дорогу и пошли не по асфальтной, а вот по такой. А наш вот так идет, огибает гору. Так нам сейчас на асфальт нужно спуститься, и будет дальше легче идти. Давайте асфальтированной дороге. Вон там два мужчины спустились. Ух ты! Ну и виды, да, красивые? Просто волшебные. Не знаю, как папа тут спустится китами. Очень тяжело, хотя бы коляска осталась с колесами. Да. Бы приехать, а куда мужчины пошли? А, вот все, мы за ними. Ой, там, там людей сок. сколько. Там да? есть. А люди там отдыхают, Там много людей. Там, там, там вот. красиво. Супер, да? Шикарно. А вода красивая, такой цвет воды. Аж глаз радуется такой красоте. И зря мы ехали сюда. Сколько? Час? Двадцать. Полтора часа где-то. Кафе, ресторанчики. Вот. -то. А, да, да, да, это водные лыжи. Вот, можно и сюда спуститься вот так, но ну, мы, наверное, туда, красивее. Ну, вот так, в Мадриде свое море, в окраинах Мадрида. Ой, как красиво! Это море точно! Точно, да. Хотели это вот море. Боже мой, какие тут виды, какие здесь виды! Я, пожалуй, очки подбегу. Так, ну что, тут есть зона с собаками. Это вот она. Там, кстати, внизу и лодочки, и каноэ, байдарки. Много всего так люди расположились. Мы сюда не пойдем. Мы пойдем на противоположную сторону, там без собачек. Ох, как жарко. Вы какие молодцы. Смотрите, постелили дорожку, чтобы людям было не скользко, потому что тут, тут эта крошка, можно упасть прям с нее. Какие виды потрясающие. Очень красиво. Сколько людей, мы оставили коляску. О. Ну, мама, ну, море ну, море это море, а это ширика с палатками, ну отлично. Важно, кричишь ты так громко. Называйте, сидите, мочите ножки. Тут камни, тут надо аккуратно. А. Класс, теплая. Так, теперь надо попробовать установить зонтик. Здесь это сделать сложно, потому что каменная... Это вот местность. Горит. да, да. Ветра нет, поэтому она никуда. Не ну идет. да. Надо вот эти камешки все убрать, чтобы можно было лечь. Марк, подождите, сейчас переоденетесь. Яничик, сейчас надо переодеться. Ян уже начал. Сейчас надо переодеться, подожди. Кто тут бежит? Такой мальчик, привет, привет. Феликан уплывает в открытое море. Ого, какие волны, смотрите. Волны Выходи, Ринатос. Прям с граблями плаваешь. Тебе не холодно? Нет. Хорошо. Мы потом пройдем еще, да, вдоль берега вот так. Обойдем круг. Интересно будет пройтись. Все вот. Нет, оставим. А кому она здесь нужна? Коляска. А вещи кому нужно. Но ну, если что-то ценное. -то. Одно шуматье. Оно тут у всех такое одинаково. Ой, какой большой камень. Ух ты! Всего сколько полтора часа и такой кайф. Да? Круто, и на море не надо ехать. Что? Да, да, еще. А такие Такие? Такие? Такие? Да, такие. Вы красивые на месте. Вот красивый. Вот, вот, вот, вот, вот красивый. Вот такой, да? Ну, поргон. Тенечек, садись. Вот так, молодец. Умничка. Да, а что? Ну, как и тени? греется. А столько Марк еще не купался, не плавал. Блин, посмотрите, тут рыба приплыла, мы в шоке. Отойдите, чуть-чуть. Не надо, не надо. Это как осетр. На осетра. На осётра, да, похож? А кто это? Нет, это ну, такие необычные. Я не знаю даже, что это за рыбки. А ну, ходи. Мама, мама, честа ходит. Ты отходишь, ты ближе, ты подбегаешься. Смотрите, как близко. Близко очень. кабанами плавать. Мы когда сюда ехали, читали отзывы, и кто-то написал в отзывах, она прям плескается. Что видели здесь пираний. Ну, это был всего лишь один отзыв. Может, специально написали, чтоб сюда не приезжали, потому что людей очень много. А может и правда. Не бойтесь, просто стойте ровно, ничего, не они ж не кусают. Да, они могут потрогать ножки. Под ноги смотрим камни. Решили местность пройти, изучить. никого нет потому что здесь камни одни камни давайте я первая пойду вы за мной хорошо нет, нет, нет. нет ренард ты не первый мама первая нет, я первый Марк, там такие камни под водой вот ну так давайте за мной тут песочек все пойдемте Давайте. Получилось? Да. Брина тоже получилось? Да. Все, дошли, да. ребята. Возвращаемся обратно. Там легистский пляж. Мы читали, здесь много лейских пляжей. Ну ладно неудобненько как-то. Я знаю, что много любителей этих дел, но не знаю, не понимаю, не пробовала. Ну, Еще одно дело, знаете, когда это красивое тело, есть что показать. Опа. А когда это дряблое какое-то и... Ой, ладно, закрыли тему, потому что сейчас грохнусь. путешествовали хотели обойти обошли немножко Катрина сейчас футболку оденем папалки наш папа Нет. а мы взяли чай термос будем пить сейчас чай да уже роли получится чай смотрите какие катамараны хорошие Прям классные, всем дают жилеты. Все, так и ты тоже набирай. Ну, там есть. Угу. Марк, не в лицо. И не в голову, и не в уши. Давай, чай. Какой это чай? Виктор. Или тут купаш. Ну, и... А. Ребята с водными пистолетами Атакуют рыб в воде Атака, Марк, смотри Папа нападает на Рената, быстро защищает. Ян побежал защищать О, все Какой стоп игра, быстрее, быстрее Папа уже закрутил Вот такого нету стоп игры Ты в моей команде, хорошо? Я здесь вообще вне игры Посмотрите, даже пса умудрились Сосадить на байдарку Такой причем большой песик Ковчарка какая или Лайка я не Лайка, Яничек, наверное ты пока не ты пока не Яничек, дай круг Марку Я наберу сейчас с собой. Знаете, что взяли? Арбузик. Сейчас будем арбузик кушать. Такой ветер сильный дуть начал. У всех прям палатки улетают и зонтики. Ой, как это чудно выглядит. Смотрите на собачку. Еще и надели жилет. Класс. Поздравляю, так, к нам подъехала полицейская водка. Что там написано? Гвардия Целинь. Гвардия Национальная угу. гвардия. Национальная гвардия. гвардия. Приостановились, потому что он, ребята... Я не а, да-да-да. Учатся. Как эта штука такая? На таблетку становишься. надо равновесие. Это типа, вот не лыжи, это а вот, Да, прикольно. Что? Девчонки, при девчонке. Наше угу. путешествие подходит к концу Мы покидаем это великолепное Красивейшее место Очень красиво все Пытаемся сейчас Как-то вывести Яна Самый идти пешком не хочет Потому что ему, видите ли В его сандалике песок забивается Он сразу кричит Что ему неудобно Дойти бы до асфальтной дорожки Ой, с этой стороны такие виды тоже открываются угу. А нам по песочку, вон вон, вон туда Вот такая вот Это ужас Ну, коляску так. Вот этого я не понимаю Конечно, люди Вдоль дорожки Разлеглись, ну, наверное, потому что Сосный тенек все время Ой, какой умный человек Придумал эту синюю дорожку Постелить Это ведь так удобно да я пойду. Нет. Я уже так настроилась. Сережа говорит, отдохни, нет. Уже потпаю я. Я лучше там повыше отдохну уже поставлю. Знаю, мы поместимся или нет давайте попробуем давайте там последний вагон бегите занимать куда ты рина а ну давай давай давай давай давай назад Заходи, сюда? Мама, сюда. Да, забега. Иди, мамочка. Да дальше, дальше. Хорошо. О, -о, -о давай. Сейчас. Так, наверное, Держите свои пистолеты. Держи, держи. Есть куда еще вот это поставить? Нет, на пол, ставь и ты на пол. Держи ногами, ногами держи. Хорошо. Фух. Ура! придется нам идти вверх. Да в горы тяжело. Всё, да, папа, папа, да чего ты так папа, вон это а, а мне? Да. А вы бесплатно? Дети бесплатно. Легри, Легри, Легри, Легри. Здесь же Это же невозможно здесь. Спускаться еще хорошо. Ты потому что... Вот он уже упит. Мы Реально, А то мы сейчас поднимаемся Ага. Да, мы сократили нормально, когда мы с еле, еле, еле да, <реклама> да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. У девочки и только что ее все поздравили куплянев а Фелис. Ну, девочки кудрявой день рождения Ой, я не вижу. все мы приехали. Вот наша машинка стоит, как черт. Негро. ЭЛЬ кочевое... Вот. Вот. Сначала коляску, de Подождите. Сейчас все выйдем, не спешите. Опа. Нет, сейчас я тебе давай, помогу. Давай. давай мне по очереди. Молодец. Все хорошо, молодец. Давай вот этот, этот. Давай за то, как хорошо мы проехались. Все, ура. Ура, товарищ. Ура. Все, посидеть. посидеть. Сейчас в машине будешь полтора часа сидеть. Конечно. Всем пока, пока, до скорой встречи. Красота.